Всем добрый день! Меня зовут Валерий Летенков. Сегодня я хотел бы рассмотреть вариант покупки квартиры в доме под снос. То есть дома, которые вошли в программу инновация. Обсудим мы три вопроса. Это зачем приобретать там квартиру, где можно приобрести и риски с этим связанные Что такое реновация? Реновация это программа города Москвы по сносу ветхого жилого фонда и его дальнейшего расселения. Программа по сносу ветхого и аварийного жилья идет не только в Москве, а также во всех регионах Российской Федерации. Все ли так просто? Для примера я взял район Фили-Давыдково города Москвы. Вот мы видим район Фери Давыдкова. Дома, которые вошли под снос. Пользовался я сайтом MOS.ru. Оснований не доверять этому сайту у меня нет. Так что вот видим на картинке района специально выделил, где дома, которые вошли в программу реновации. Дома под снос, продажа квартир. Значит, стрелочками я здесь выделил три дома которые не вошли в программу реновации по этому району. Соответственно, все остальные дома здесь в программу реновацию входят. Пользовался я сайтом ЦАНРУ. Чтобы посмотреть, какое количество на продажу квартир там выставлено, нашел я три квартиры. Теперь по цене. Цена квартир в домах под реновацию. Три квартиры, которые показывал выше, вот на них цены. Однокомнатная квартира на последнем этаже общей площадью 30 квадратов стоит 7,2 миллиона рублей. Двухкомнатная квартира общей площадью 44 квадратных метра стоит 10,8 миллионов рублей. И трехкомнатная квартира на последнем этаже общей площадью 82 метра квадратных стоит 13 миллионов рублей цены, которые есть на данный момент, когда я смотрел на то число. Давайте сейчас посмотрим на карте район Феридовыдково, соседняя улица. На продажу там выставлено 36 квартир. То есть, как бы, конкуренция получается большая, да, то есть, большое количество квартир выставлено на соседней улице. Источником у нас является ЦАН, вот, что, в общем-то, на карте видно, они все выделены, эти квартиры. Поэтому вернемся к вопросу. Все ли так просто? Нет, не все так просто. Давайте теперь разберем момент, зачем покупать квартиры в домах, которые идут под снос. Покупку квартир в домах, которые идут под снос, я рассматриваю как инвестиции в недвижимость. Инвестиции в недвижимость здесь будет, скажем так, несколько долгосрочная, потому что по времени это не очень быстро. Программа идет до 2025 года, и в 2025 году она заканчивается. Вот Что у нас получается, если приобретать квартиры под реновацию на данный момент, потом дома будут снесены, и, соответственно, вы получаете новую квартиру. Ориентировочная доходность там будет не ниже, чем 30%. Вот пример. В этом же районе, в панельных домах, построенных после 2015 года. Однокомнатная квартира стоит 10,5 миллионов рублей. Квартиру я взял без ремонта. Вот. Насколько мы знаем по программе реновации, квартиры сдаются с ремонтом. Ремонт будет от застройщика. Значит, двухкомнатная квартира 13,1 миллион рублей по стоимости по рынку идет. Трехкомнатная квартира начинается от 17 миллионов рублей. Теперь сделаем вывод. Да? Покупая сейчас однокомнатную квартиру в доме под реновацию за 7,2 миллиона, через 2-3 года мы ее можем продать минимум за 10 миллионов. Вот это вот прямые инвестиции, не самые быстрые. Ну, 30% здесь как минимум будет. Что значит дополнительно можно сделать 2-3 года, пока программа сама идет, дом не сносится, квартиру можно будет сдавать и получать какой-то дополнительный доход. Давайте теперь рассмотрим, где можно найти квартиры, которые идут в домах под снос. Я вижу только два варианта. Один это приобрести квартиру с рынка. И второй вариант это торги по банкротству. Ну, купить квартиру с рынка не настолько сложно. Открываете тот же ЦАН, ищете, договариваетесь, едете и приобретаете. Можно попробовать поторговаться, но по опыту могу сказать, что на квартиры, которые вошли в программу реновация, торгуются крайне неохотно. Поэтому ожидать там каких-то. Серьезный скидок не приходится. Так, теперь приведем пример с торгов по банкротству. В группе ВК инвестиции в недвижимость, торги по банкротству. Это наша группа. Выложены квартиры по банкротству и какая-то часть из них есть соответственно та которая входит в программу реновация ну, я выбрал оттуда три квартиры которые вам сейчас и покажу однокомнатная квартира восточная измайлова с начальной ценой 4 400 однокомнатная квартира в южном тушино начальная цена 3 миллиона рублей и третью я подобрал да, это двухкомнатная квартира, нам как раз для примера она наиболее подойдет, потому что она находится в Филидавыдково, начальная цена у нее 6200, и сейчас мы попробуем рассчитать с вами все прибыли. Давайте теперь разберем двухкомнатную квартиру в районе на да, которую мы видели на слайдах выше. Начальная цена данной квартиры с торгов по банкротству будет 6 миллионов 222 632 рубля. Это двухкомнатная квартира в общей площади 43,7 квадратных метров вот, с такой вот начальной ценой. Аналогичную квартиру с рынка мы можем приобрести в этом же районе за 10 миллионов рублей. Да, квартира в новом доме стоит от 13 миллионов рублей. Ну вот смотрите сами по цифрам и думайте, выгодно это или нет. Я считаю, что выгодно. Значит, каждую неделю в группе публикуются квартиры с торгов. Некоторые из них находятся, входят в программу реновации. Поэтому я всех приглашаю присоединяться в нашу группу. Инвестиции в недвижимость, торги по банкротству. Также можно с нами связаться по телефону 8495 532 9925. Так, давайте сейчас рассмотрим риски связанные с покупкой квартир которые идут в домах под снос самый большой риск который я в этом вижу это невыполнение городом своих обязательств ну давайте так москва город большой мегаполис большой программа все-таки федеральная я думаю что данная программа реновация будет выполнена на 99 процентов то есть получается риски минимальные. Значит, вот ссылка на каталог недвижимости, это каталог недвижимости муниципальных торгов и торгов по банкротству. Что могу сказать по муниципальным торгам, город у нас сейчас, квартиры вошедшие в программу реновации не выставляет на продажу, то есть не продает, все оставил себе, я по крайней мере ни одного не встретил. Каталог можно скачать вот по этой ссылке. Каталог обновляется каждую неделю. Поэтому скачивайте, пользуйтесь, ищите квартиры. Всем успехов! Подписывайтесь на нас в соцсетях, в инстаграме. Смотрите наш канал на ютубе. Всем хорошего настроения. Пока!